Здравствуйте. Привет. Чем занимаетесь? Спрашиваю. О чем спрашиваете? Спрашиваю один и тот же вопрос, и, к сожалению, получаю какие-то невменяемые не э, ответы. Невменяемые абсолютно. Вот мне интересно, есть, есть человек, который на вполне вменяемый вопрос Давайте. ответит вполне вменяемый. Что будет с Россией, когда умрет Путин? Что будет? Да. Ну, Россия также будет продолжать существовать. Что будет существовать? А кто будет вместо Путина? Ну, видно будет. Премьер. Видно. Прим... Нет, ну. А... ну его правая есть... рука Премьер... останется. Президента не будет. Почему не будет? Ну, предъявляют премьер. Кто вместо Путина? Путин сейчас не премьер. Путин сейчас президент. Кто станет президентом России вместо я Путина? Может Путин будет. Несколько несколько кандидатов назови мне, кто может стать президентом после Путина? Блин, я не ясновидящий. Нет, нет из кандидатов. кандидатов вот ты кандидатов. видишь, на... Медведев. да? Медведев. Ага. Потом. Ты бы голосовал за Медведева? Да, конечно. А сейчас почему у него нет политической карьеры? Пригожин. Пригожин. Да? он, туда... наверное, баллотироваться туда... будет в Украину президентом. Если туда. я за я за Россию. Я за Россию. Не, я, сейчас, я, не... я вот за Россию говорю. Если он за Россию И... не будет.